Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий И мы продолжаем с вами проходить Вора золотое здание Итак, мы продолжаем с вами Поиски талисмана огня Да? Талисман огня, да Талисман огня, верните хранитель медальона еще нам нужно И набрать 2000 монет, в том числе Драгоценными камнями 500 монет Окей, давайте продолжать Так, мы закончили с вами Нашли вот такой Вот такой вот некий Некий проход, ну по-моему отсюда, да, вышли Там еще поворот есть налево А, или здесь налево Погоди-ка А, здесь тоже налево есть поворот Вот Так, в принципе вы написали, что Миссия, она не такая уж и в принципе сложная Так, тут не открывается ничего Основная задача э, Найти правильный путь Как раз Ух ты, это что такое? Тихо, что это? Тихо, тихо, тихо Сработает? <смех> Ничего си Ничего си Так, ладно Так, погоди-ка Как бы залезть Сейчас я тебе сейчас сразу Сейчас вот тут, вот, вот так. <связи> да ладно, я ж в тебя попал, ты чё? Я ж в тебя попал. Почему то не потух? Ааа, как теперь залезть? Так, ты где? О. Отлично. <связи> Что это за херотей? Такого мы еще не видели. Так, ладно. А Главное найти э, правильную дорогу к этому к храму, где находится талисман. Так, я хочу вон туда, там он что-то лежит. Я хочу туда попасть. Давай-ка мы попробуем как-нибудь аккуратненько! Нет. Как-нибудь аккуратненько. Так, погоди, я сейчас попробую перепрыгнуть. Хорошо. У меня а, хп вообще почти на нуле. А что у меня нет этих а, Нет у меня Что такое <Pie> Росит целый колчан стрел Ты прикинь <sch Instastic> У меня оказывается нет Зелья восстановления Эликсира Вот так окей, Хорошо Не зря я сюда перепрыгнул Так стрела огня <говоря> <зал himself> Ни хрена там подмога идет Так, надо аккуратненько. Тихо-тихо, смотри, смотри, вылетел. Ать! Минус один. Прячься, прячься, прячься, прячься. Там минус второй. Хорошо, у меня запас неплохой а, стрел, водяных стрел. Так, а наверху там наверное ничего нет, да? Ай-яй-яй-яй. Окей. Окей, так. Можно сюда пройти, можно... Давай-ка, ну-ка, я сейчас гляну, что здесь. Стрелы какие-то. Нарез... А, смотри, стрелы и... И видим, по, вс... по всему видимому, этот... Огненный шар нарисовал. Понятно, это типа их... Их обиталище. Охренеть, смотри там ходок Тихо-тихо-тихо, что это? Леха, звуки такие Так, погодите, здесь что-то Дорогой Майлу Этот город слишком хорош для простой сельской девушки Я посетила императорский колизей Какое зрелище? Колизей больше, чем наша деревня Рикование глушает, когда из-под императорского балкона выдвигается мост. Огромные ворота открываются, и воины выходят на поле боя, и поднятый островок посреди арены. Сотни волшебных огоньков плавают на поверхности воды. Там я видела гладиатора, который сражался с двумя львами, и сам сын императора бросил ему мешочек золота. Позже я напишу тебе еще, а то меня зовет черк или черок Наза. Это, наверное, скорее всего, писанина, короче, жителей этого города. Древнего народа, наверное, скорее всего, да? Еще имена, видишь, такие. Зара, чакру. Зара чакру Майлу. что-то. Кострище какое-то. Охренеть ходов. Нам нужно как можно скорее найти источник воды, здесь, в городе. Жар от магмы обезвоживает нас слишком быстро. Наши водные кристаллы оставлены на случай крайней необходимости, но вскоре, возможно, мы будем вынуждены их использовать. Надеюсь, башня не слишком далеко. Так, это, судя по всему, записи экспедиции пропавшей. Так, а туда я могу? Так, нам, наверное, надо попробовать. Перепрыгнуть О, нифига, там еще проход Жесть, жесть, жесть Просто жесть, жесть, жесть Там смотри, проход, там проход а -а -а. Я не удивлюсь, если с той стороны еще проход Ну-ка, я тут пропустил, короче а Здесь что? Леха, звуки-то какие Жесть Жесть! Так, окей, надо разбираться, короче. Видимо, вы пошутили, то что не слишком запутано. Падов очень много. Так! Давайте-ка а, попробуем пойти вот здесь. С самого начала. Пойдем. С... А, понятно. Понятно. Тогда идем сюда. Запомним, что вглубь мы туда не ходили города. А, -а, -а. это получается вон оно что. Я, короче, обошел. Я обошел. Понятно. Ясно. Понятно. Так, тогда идем, идем, идем. Мы все посмотрели получается Тогда мы идем с вами Так а наверх я залазил да Погоди ка наверх я залазил да Да. Значит идем короче с вами Вот здесь посмотрим Вот эта дорога куда Опа опа опа па. Но в любом случае я туда не смогу попасть Я не смогу да, я, я не допрыгну не допрыгнут, поэтому, поэтому пока оставим это место. А они смотри, они могут, наверно подолететь до сюда. Главное, чтобы они за мной не прилетели. Ладно. Так что это? Эти это <Bach> тот же костер, который, да тот же костер ага и это получается тоже какой-то обходной путь а здесь что ужас ужас ходов ну, в принципе они все ведут знаешь как бы в одно место как бы так выразиться можно сказать так, ну вот здесь я тоже не пройти. Понятно. Там вот, смотри, что-то горит. Либо это шар вот, летающий либо там что-то горит. Так, а это что? Окей, здесь я не был. Выбираю. Огненных стрел очень много. Интересно, вот эти огненные шары можно огненными стрелами? Или обязательно нужно водными стрелами. Так, я туда не могу пройти. Поверху. Либо застревает, либо там не могу пройти. Так, ладно. Выразиться, можно сказать. Так, вот здесь я тоже не пройти. Понятно. Там вот, смотри, что-то горит. Либо это шар отлетающий, либо там что-то горит. Так, а это что? Окей, здесь я не был. Выбираю. Один стрел очень много. Интересно, вот эти уг... И очень, очень много. Так, ладно, погоди, погоди. Ну-кась. Я пока здесь не пойду, наверное, то что это слишком куда-то далеко меня уводит. Вот, давай-ка мы посмотрим с тобой, э, сходим. Да, э, где где дома? Получается, вгуд города, наверное. Это куда-то, блин, выводит. Блин, знает куда. Просто мне кажется, что. Та дорога меня выведет куда-то, ну, уведет вообще далеко отсюда Там вот какие-то эти Есть. Так Здесь еще, смотри, наверх куда-то ведет Дорога Ужас, ужас Давай внутрь зайдем Ух ты Тихо, тихо, тихо, тихо Летает Отлично Где-то еще что ли летает? Ладно, а я могу вот это забрать? Да ладно. Ух ты, ух ты, вот это. О, да. Какими темпами я наберу, короче, сколько там 500 э, этих камнями, 500 монет. Клево, клево. Ты вот это я не зря зашел. Ты посмотри, сколько. Ты посмотри, сколько. Я богат. Я богат 19, 915 915 Ну, я думаю скорее всего я набрал э, 500 на 500 монет этими камнями тихо тихо там свет тихо летит я так и думал быстрее быстрее быстрее а, хорошо окей ладно пошли э, по порядку а это же такой же камень. Почему я не могу его взять? Вон, пускай светит. Так. Тут ходов, там ходов. Охереть. Это куда ведет? Это тупик, рука чьи-то. Рука и огненные стрелы. Так, наверное, стрелы эти. Вот мне надо взять. Так, погоди, а, здесь наверх еще. И в ту сторону. Только наверх поднимемся. Короче, осмотрим сейчас пока одну сторону. Шесть. О. Ого, да это и пришел. а помните да типа смотри а... чудо там короче помните да говорили типа масками там всякими найти какие-то там сокровища древних вот. вот наверное эти маски так а это куда а понятно это я круг сделал окей а это еще ниже куда-то а вау. понятно Так, окей. Значит, значит, значит, значит. Э, так, как я шел? Я шел туда наверх. Давай-ка сюда сходим. Еще свиток. Речь мастера Руйтана, Обращенная гильдии просвещения. Жрецы говорят невеждам, что земля скорбит по ее покойному брату Батараку. Мы знаем, что эти подземные толчки превращают нечто более угрожающее. Предвещают нечто более угрожающее. Тарак прислушался бы к нам и эвакуировал город, но сын его менее просвещен. Гильдия должна защитить все, что сможет любыми способами. А, обычными или же магическими. Башня не должна рухнуть. Короче, какие-то а, записи, скорее всего, ну, жрецов, да. Этого города древнего. Говорят, что любыми способами нужно э, защитить город от катастрофы. Так, погоди. Там... Тут все, да? Больше ходов нет. Да. Здесь больше ходов нет. Там выход. Получается. Ага, там выход. Окей, тогда идем обратно сюда. И пройдем чуть прямо дальше. Да, я там не шел, я ж спустился сразу. Идем, значит, вот сюда. Кляха. Сколько можно-то ходов? Вообще обход это на крышу куда-то, да? Ну да, это на крышу я поднялся. А, мне кажется, сейчас э, вот эта вот дорога выведет меня к отворотке. Помните, как, по которой я не стал подниматься? Я сразу пошел в храм. О, нет. Смотри, Какие-то бараки прям с этими... С железными дверьми Интересно, что за этими дверьми? Муми? Хотя мне кажется, навряд вряд ли муми. Да. Не из той истории Хотя фиг знает, может здесь тоже мумии есть И они все, смотри, все запечатаны А с этой стороны тоже запечатано. А нет, смотри, походу открыто. Ну-ка. Okay. А нет, тоже запечатано все. Жесть. А там вообще лава. Конечно, по крышам, по Да, Куда пусть вообще непонятно? Опа! Тихо, а меня видно Надо как-то сделать, чтобы Надо как-то сделать, чтобы Меня было не видно Все, меня не видно, похоже Что у нас здесь? Колдуны у нас здесь Честно, не ожидал я их здесь увидеть Не, ну хотя Как бы Хотя, как бы, знаешь, логично Здесь увидеть ты. Здесь увидеть магов огня Потому что здесь все Да, город подними, ну Все хорошо Логично увидеть здесь магов огня Потому что здесь везде лава Знаешь, мне вот так кажется Что как будто Именно из-за них А, Это, погоди Верни хранитель медальон участников пропавшей экспедиции. Это, смотри, это останки этих участников экспедиции Так вот, я говорю э -э Возможно Возможно, что именно из-за этих магов огня и произошел здесь катаклизм. Хотя не факт. Опа, тихо. А! Ляха. -а -а -а так, я тут... Сейчас почитаю, погоди. Я хочу вам ту штуку собрать. Как бы так... Да, в смысле? Гарет, я потихонечку же... почему ты падаешь-то. Да задрал ты меня. Ладно. Так сойдет, только надо как-то а можно смотри было вот так вот пройти по стороне ну ладно так голоса еще так ладно давай-ка это что? вернутая постель так летописи и будет глубоко вырыта могилой заполнена всеми теми вещами что окажутся полезны ему в другой жизни и пусть великолепие и блеск сопровождают любимого нашего монарха, возвеличивая, возвеличивая славу его, и горе постигнет тех, кто потревожит сон его. Будут они гонимы всеми силами, что находятся под ними, над ними и прямо перед их глазами. Понятно. Это, это, наверное, на записи жрецов. А это у нас дневник экспедиции. Мы тщательно избегали блуждающих огненных элементалов во время нашего пребывания здесь, но сегодня нам был нанесен серьезный удар. Появившись будто из ниоткуда, они атаковали группу больших, большим числом. Нам удалось отбиться от них оставшимся водяными, оставшимся водяными кристаллами, но цена оказалась слишком велика же получил многочисленные ожоги И возможно не доживет до утра Янис и Абнер мертвы А, Они короче попали под удар Вот этих огненных шаров короче И а вот эти огненные шары Наверное скорее всего вызвали а, Вот эти маги огня Пускай они там стоят Так, ладно, я тушить не буду Одинные стрелы очень нужны вот, Вдруг мы все... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо вот здесь надо тушить Ладно, 26 давай <плодисменты> <плодисменты> <плодисменты> <плодисменты> Отлично. Получилось. Получилось. Так, ладно, а тут я факел не буду тушить. Кстати, он тут не похож на мага огня. А, понятно. Так, стрела с веревкой, стрела с веревкой. Четыре штуки, бляха. Так, надо как-то сделать так, чтобы я смог допрыгнуть а, Давай-ка, наверное Раз а... Два Так, а, а, а, оттуда я смогу допрыгнуть, потому что я хочу еще сэкономить стрелы Раз А, Херушки, я допрыгну, наверное, да? А, да Третью стрелу надо тоже тратить. Третью стрелу. Бляха, одна стрела осталась с веревкой. Чуть-чуть. Тихо, тихо, тихо. Так, ладно, я пока стрелы оставляю, потому что мне, наверное, возвращаться надо будет через это место. А по-другому я ей не смогу забрать их. Но я надеюсь, что нам дальше дадут хотя бы еще парочку стрел. Хотя бы одну, чтобы был запас какой-то. Нифига себе. Это лестница. Это что, труп? точняк Аккурат. А, тихо. леха Вон, напугало. А да, тихо ты. Я просто натронулся. погодя а? Как? А. Черт. Что я туплю? Опа. Водяные стрелы, хорошо. Уйди ты и сядь. Шесть, да? Так как как как как как как как он ходит? Один? Нет, проход он не один. Проход туда. А он будет проходить вот здесь? Или... Ладно. Здесь у нас пусто. А будет здесь проходить? Нет, он ходит по той траектории. Надо вот там встать, короче. Чтобы его вырубить, надо встать там. Так что здесь. Просто темнота и пусто. Так, ладно. Делаю следующее. Ждем. А маховые стрелы у меня есть? Это газовая. Маховых у меня нет. Леха, я пропустил момент, короче А вот это уже этот э Мак огня, походу, да? В красном одеянии Он еще ходит Я думал все. Я думал все просрал. Так! Наверх, наверх, наверх, наверх. Смысла нет залезть. Так, это что? Рычаг? И чего рычаг? Интересно. Интересно, так, смотри, туда еще прямо есть и здесь еще. Нет, Ух ты Тихо, тихо, тихо Так, вот смотри, видок как заметил, да, меня? Так, а давайте-ка испробуем, да, Это газовый стрелу, он там не один мой покой? Что это здесь? Ты, ты здесь чужой Погоди, не почему вырубился только один? Кто, кто нарушает мой покой? Здесь, здесь. Вы слышали это? И не вздумай, не противиться мне. Как так? Я ему, Я короче. Вот, ты <связь> Как так? А это, это, это, это ветра, короче. Как так? Я в него попал. Смотри, я в него попадаю. Если, Если ты нападешь, нападешь, ты ничего не добьешься этим. Хм. Тьма, тьма не сможет скрыть тебя. короче все что-то какой-то баг по моему нет тебе, тебе не скрыться. я выстреливаю в одного а... вырубается другой жалко у меня нет этих как, как их там свой страх, маховых стрел все отлично ну, в принципе, они здесь... Это что такое? В принципе, они здесь ä, менее такие... Ме менее... Ой, мать, это что? Менее, короче, э, как, как бы так сказать... Осторожены что ли? Чуть менее чутки. А что за рычаг-то я взял? Вот здесь где-то надо ставить или где? Или что? Или как? Сюда положить? Чем один написано рычаг один. Сюда. Странно, но, походу здесь все, здесь больше ничего нет походу. Буду дела. Поэтому надо валить. А, это погоди, это я спустился вниз, там же еще проход есть, да? Где-то. Леха, напугала опять. Я забыл про нее совсем, но хорошо, что не прикончила. Ты куда ты прыгаешь, ну, Гаррет, ничего. что? ты косолапик-то? Здесь куда-то, так. Вот здесь еще да и что окей ладно все это странно ладно друзья у меня видос подошел к концу вот Давайте вот здесь у, костряка, у костерка остановимся вот И продолжим следующей серии Пойдем, наверное, уже Там решим, куда пойдем Значит, <с> я уже забыл, где мы там были, где мы нет Все, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу вконтакте, подписываемся на инстаграм, комментируем С вами был Валерий, всем пока